Всем привет! Вы на канале Чаюак ТВ. В этом видеоролике я вам покажу баг в игре Амонкас. И он очень интересный баг, но прежде чем его показать, сразу у него появится огромный минус. К сожалению, он может быть только в свободном забеге. В глобальной игре у вас не получится его использовать. Но вы спросите, для чего же он тогда? Какой же в нем смысл? Ну, он просто нужен для фана. В общем, я захожу на карту, на первую карту зайду. Есть три карты, и на всех трех картах он работает. В общем, что же нужно для того, чтобы сделать этот баг? Подходим к этому ноутбуку. Теперь жмем Be Imposter. Теперь мы становимся импостером. Теперь идем к люку какому-нибудь, например, сюда. Также не переживайте за вот этих ботов. Они, то есть, просто АФКшат, просто на месте стоят. В общем, теперь я жму реактор и прячусь в люк. Нам нужно подождать, когда взорвется реактор. И тогда случится этот бажик. Я надеюсь, то, что можно будет как-то придумать и как-то сделать его в глобальной игре. Но пока что придётся довольствоваться тем, что есть. В общем, сейчас взорвется реактор, осталось 10 секунд. И, пожалуйста, смотри ролик до конца. И также не забудь написать любой комментарий и поставить лайк перед тем, как это случится. И вся взорвался реактор. Я жму на крестик, и я теперь не вылазю из люка. Ни в коем случае не вылазить из люка. Опять задания вылезли. Я скрываю задание и просто беру джойстик. И иду вверх. И теперь я перемещаюсь, и я не видим. И здесь прям очень такая интересная штуковина, и... Я могу взаимодействовать еще, то есть я подхожу к этому люку. Так, я застрял где-то. И то есть как бы я нахожусь над люком, а не в люке. То есть я как бы нахожусь сейчас и в медпункте, и в оружейной. Это прям очень интересный баг. То есть я как бы не то, чтобы я просто летал по карте. Также я еще и сам за персонажа играю. Ну, теперь я еще попробую убить кого-нибудь. И то есть, вот видели, я как бы находился около люка. То есть над люком. Так, все, то есть, я, получается, вылез из этого люка. Ладно, давайте я попробую еще что-нибудь затестить, например, залезть в люк. И также я попробую это провернуть с кислородом. Кхм. Так, жму на кислород. И сколько нам ждать? 26 секунд. Так, я опять залезу в люк рядом я надеюсь ну я уверен почему то то что он и так сработает потому что если он с реактором сработал значит это и с кислородом сработает в общем я сейчас хочу залезть в люк будучи невидимым также получается раз я смог перемещаться в люке так сейчас аботаж сработал то есть раз я сейчас могу перемещаться значит я как бы моделька когда мы залазим в люк она как бы остается над люком, просто она исчезает. То есть сама текстура. Так, в общем, залезть в люк. Пойду я в люк столовой. Ну, блин, сложно достаточно играть. Хотя не, до... не сложно. Так, в общем, мы залазим. А, то есть, я как бы находился в люке, но я как бы перемещался. Очень интересно, бажик. И я не буду тянуть видеоролик, там говорить о том, о чем. В общем, самое интересное, я тебе рассказал, рассказал э, как использовать этот бак, как его сделать, где его сделать. Также можно его делать на трех картах. И я провел с ним парочку экспериментов. В общем, на этом видеоролик подошел к концу. И я надеюсь то, что ты не забудешь подписаться на мой канал, так как на моем канале выходят интерес интересные ролики про игру Амонкас, также иногда снимаю Бравл Старс. В общем на этом все, пока.